Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире очередной программы «Акцент», я ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем с доцентом кафедры русского языка как иностранного Института филологии и межкультурных коммуникаций е. Льва Толстого, Казанского федерального университета, доцентом Татьяны Сергеевны Шахматовой. Но беседовать мы будем с ней не как с ученым, а как с начинающим, перспективным писателем в детективном Жанре, ну, относительно детективном. Там и психологии хватает. Вот давайте мы... Спасибо, во-первых, что откликнулись, Татьяна Сергеевна. Долго мы с вами переговаривались, <с перезванивались, <с собирались. Наконец эта встреча состоялась. Добрый день. А, и я думаю, что достаточно большому количеству людей, как студентов, так и взрослых, зрелых, интересен вообще сам процесс. Как это происходит? Рождение книги, рождение романа, побудительные мотивы. И второй, э, вторая часть, второй составляющий элемент вот этого интриги. А как вообще в современных условиях э, неизвестный никому человек, автор, может прорваться к редакторам большого издательства, такого как «Эксмо», mm -hmm. где, как я вижу, вот вы с собой принесли, уже вышли две ваших книги. Да. Да. Да. Давайте начнем сначала. Вот есть ну, такое расходное да, или обиходное выражение – не можешь не писать, ни не пиши. пиши. Да? Значит, у вас, <свят> насколько я понимаю, как-то возникла такая ситуация. Вы преподавали русский язык иностранцам, да, да, правильно. Учили их, приобщали к языку Пушкина, Достоевского. И вдруг, вот, угу. давайте вот с этого. <свят> это вдруг Хорошо. или это копилось? Как это произошло? Что вот вы вдруг решили, что вот я напишу. Ну вот давайте оттолкнемся от этого слова вдруг. Да. Оно здесь будет таким ключевым. А, на самом деле никакого такого вдруг его не было. И я думаю, что каждый человек, который пишет, он прекрасно знает, что действительно, если ты пишешь, то ты не писать просто не можешь. У тебя все время происходит какое-то переосмысление этой реальности, этой жизни в тексте. Ну, просто так человек устроен. Ничего не поделаешь. Вот. И есть э, в вы, известного режиссера Меты о том, что э, дилетант он занимается самовыражением, а профессионал он занимается работой и со зрителем, и с читателем. Вот. Э, ну, в этой фразе все-таки есть доля лукавства, потому что любое писательство оно начинается с того, что ты самовыражаешься. Конечно. Вот. это, естественно, такое тоже расхожее. Мнение. Вот. А, тут вопрос в чем? А, насколько тебе интересно написать книгу для широкой публики? Насколько это нужно самому автору? Вот у меня эта необходимость возникла из как раз того, о чем вы говорили, из работы со студентами, а, потому что когда ты работаешь с иностранными студентами, особенно да и с русскими тоже, тебе нужно упроститься и нужно рассказать историю историю даже какого-то слова, да, историю там гр грамматической какой-то категории, да, неважно, любую, так, чтобы тебя поняли, чтобы людям было это интересно. И вот из этой вот работы как раз э, начали рождаться сюжеты, я поняла, что я могу рассказывать эти истории, э, скажем, более эффективно, погружая э, читателя своего, зрителя, студента э, в реальные обстоятельства некоего действия. Потому что даже русский язык в действии он намного успешнее усваивается в конкретной речевой ситуации, чем мы просто будем сидеть и долбить. Там я иду, ты идешь, он идет. Какие-то парадигмы драматические. Ну, да. Жесть глаголом в современном значении этого слова, да, не речью вообще, а именно глаголом. Действие. Да, да, да. Окей. Ну и вот два года, три года назад вы. Основательно сели за клаву, за компьютер и стали набивать свой первый роман. Э, нетрудно в главной героине узнать вас саму, как мне кажется, да, к вопросу о самовыражении. Ну, ну да, я понимаю, все собирательный образ, конечно, все, все, все, все понятно. Все эти оговорочки У -у -у. мы будем иметь в виду. Вы его написали. Много ушло времени? На первый роман много. Год, я, больше я, первый роман писался, наверное, да, наверное, год. Около года. Я думаю, так, потом он перерабатывался, потому что та история, которую я рассказала изначально, она очень сильно отличалась. У меня был журнальный вариант публикации, здесь, в Казани, в журнале Казань, mm -hmm. Юрий Балашов опубликовал вот этот первый журнальный, такой очень лингвистический вариант, практически с малой долей детективной интриги. Вот. И когда я э, начала уже общаться с издателями, которые работают с массовым читателем, я поняла, что этот вариант не пойдет. И, наверное, еще год роман перерабатывался, укладывался в схемы жанра детектива. Ну, у вас какие-то были навыки? Лит институт имени Горького, я так понимаю, выименовали, То есть какого-то вот... Это же тоже, да, тебя учат там все эти арки, петли, там, восьмерки, как построить сюжет, композицию. Безусловно. Да? Значит, где-то у вас был этот опыт? Был. Вы что-то читали, вы с кем-то консультировались, кто-то вам советовал, сказал, вот здесь затянуто, давай вот что-то немного. Тут было все понемножку. Первое – это то, что я защитил диссертацию кандидатскую да. по массовым жанрам театра, это, по вот. водевилю и мелодраме. Это был... Первый такой ключевой момент. Слушайте, извините, я вас перебиваю. Водевиль. Как как это вообще вам и научному руководителю? Это, это, это актуально сегодня? Вот. Очень актуально. Да что вы? Ну, в каком-то смысле, конечно, наша жизнь во многом. Вадевиль, я понимаю. драматично да, да, Это да, да. такие оттиски высокой комедии, высокой трагедии в нашей обычной бытовой жизни. Mm -mm. Мы живем не в пространстве высоких жанров, мы живем в пространстве выдавильной мелодрам, на самом деле. Я Это да. И очень многие, если вот посмотреть даже ток-шоу, которое происходит у нас на телевидении, там, вот, был да, популярный, да. там, «Жди меня», да, вот это ад, мелодрама. Вот, адская помесь. Вот, то есть, они задействуют те самые структуры зрительской психики, которые хочет вот этого торжества справедливости, чтобы зло было наказано. Это же такие классические жанры. И выдавильного как в современном театре, так и в театре XX века, в ну, XIX, само собой. Его на самом деле очень много, потому что, чтобы завладеть вот этим зрительским вниманием, авторы, в общем-то, используют те же самые приемы во многом. Казалось, что мы отвлеклись, но нет, мы оказываются в теме. Что касается приемов, которые вы использовали в романе, это тоже следование, в принципе, канонам да, сочинительства, канонам жанра. В каком-то смысле да, в каком-то смысле здесь происходит некое нова новаторство, потому что э, это жанр лингвистический детектив, филологический детектив, да, да, да, да. и, конечно, основным каноном детективного жанра он следует, то есть здесь должна быть либо убийство, либо исчезновение, либо э, какое-то расследование, э, связанное там, с пропажей чего-то, да? то есть это обязательно должен быть сыщик. Должны быть приемы вот этого порционного, порционной выдачи информации. читателя, это все есть. Но Должен вместе быть тем... некий такой контрапунк с сыщику, да, Конечно. такой Ватсон навсегда. Должен да? быть, да, и он есть. От его лица ведется рассказ как раз вот этот племянник, студент филологического факультета, который не является профессиональным филологом, и он фактически переводит с языка главной героини, которая действительно такая немножко высоколобая ученый на язык обычного, простого читателя. Это все есть, но плюс мне пришлось изобретать еще свои какие-то ходы, для того, чтобы ввести вот эту лингвистическую, филологическую линию. Один нюанс о ходах. Вот Смотрите, до сих пор, вот, до знакомства с вами, знакомства вот, с первой вашей книгой, я э, знал и любил так называемые филологические анекдоты, да, где много вот, было построено угу. именно на этой игре. Вот, это угу. нужно, нужно чувствовать, слово нужно его понимать. Но теперь мы сталкиваемся с лингвистическим или, если угодно, филологическим детективом. Я обратил внимание, на мой взгляд, это некое такое новое, да, относительно слова. Относительно, потому что все относительно. Безусловно, да, безусловно, мы живем да, в эпоху постмодерна. Да. А, вот. А, вы... Пишите о том, как ваша героиня способствует там, раскрытию каких-то загадок, преступлений, используя навыки филолога, да, этимологию, слово, соотнесение его в пространстве, какие-то коммуникационные, коммуникационные стратегии. стратегии да. Угу. А, это чистый вымысел? Или вам, как вот, э, доценту вот, кафедры русского языка, как ученому приходилось к вам обращались, может быть, в жизни, в реальных вот, представителей там, так называемых mm. правоохранительных органов, там, следственных или прокуратуры, и говорили, вот текст, Татьяна Сергеевна, посмотрите, пожалуйста, мы вот должны понять, что это за человек, какой mm. это психотип, на что, как, вот немножко об этом чуть подробнее. Ну, это вот как раз к вопросу об источниках творчества, ну, это да, да, второй да. Мощный да. Такой, а, второе мощное вливание, это филологическая экспертиза. Лингвистическая экспертиза, она называется, mm -hmm. вот, сейчас а, развивается очень активно такое направление, как юрислингвистика. А, что это такое? Это филология на службе у юриспруденции, у суда, а, у Следственного комитета, и действительно, я тоже занимаюсь экспертизой и по заданию Следственного комитета и прокуратуры, сейчас в основном по адвокатским запросам я работаю. Вот. У меня да, были реальные дела, которые вдохновили на многие ходы и этой книги. Речь шла... Остальных. Понимаете, сейчас очень тонкая такая грань у нас. Вот вы обмолвились, так сказали, что там на службе прокуратуры, следственного органа. Я думаю, что это может быть воспринято двояко на службе. Да? Вот, филология обслуживают. Помощь. Помощь, да? наверное, скорее всего. Так я почему зацепился за это? Потому что ведь лингвистическая экспертиза достаточно распространенная на самом деле явление. И в нашей стране последнее время, а уж про мир я и говорить не буду. Но она тоже распадается на две таких части неравных мы знаем достаточно много примеров вот последних буквально там может быть трех пяти лет связанных с широчайшим распространением или увеличением активности в социальных сетях, когда привлекались лингвисты, делали экспертизу mm. текстов на предмет соответствия или не соответствия, знаменитой уже теперь 282-й статьи Уголовного кодекса, mm. да, экстремизм, разжигание и так далее. Это одна Призыва, сторона. Лингвистическая экспертиза она в каком-то смысле, усилиями, может быть, части экспертов, усилиями вот этих вот владельцев аккаунтов, активистов социальных сетей, она приобретает такой политизированный, как принято говорить, характер, что вот, да, если там нужно кого-то посадить за репост, вот, привлекает там все. Я меня интересует сейчас другую в связи с вашей книгой, а вот по чисто уголовным каким-то моментам вот обращаются я не знаю адвокаты или следствие к вам чтобы вы угу. вы могли сейчас мне раз и нашим мне и нашим телезрителям сказать да вы знаете я вот ну, убийство был, пять лет не могли раскрыться а я и, и все <с вот что-то такое ага. да такое тоже бывает конечно гораздо реже ну понятно чем но тем не менее да бывает потому что иногда лингвистические средства они способны показать то, что не может вычитать или вычислить обыкновенный читатель. То есть у всякого... Читатель – все речь следователь. Или да, следователь, да. или, или просто даже там, свидетели этого mm. дела. Да? Дело в том, что в коммуникации человек раскрывается даже посредством того, какое слово он выбрал. Это понятно, да, то есть мы не можем произнести речь без вот этой нагрузки, нагрузки нашей языковой личности, того, какими мы являемся. Вот. и действительно есть такие ситуации, вот э, в моей практике, например, было такое дело, когда приходилось э, анализировать речь э, двух людей, это были мужчина и женщина, э, пара в прошлом, Женщина говорила о том, что ее втянули в некую мошенническую схему, а мужчина это отрицал. Вот. И э, следствие не могло найти достаточных доказательств, чтобы встать на ту или на другую сторону. И Анализ этих текстов который э, действительно показал огромное количество манипуляций, скрытой информации, проговаривание некой затекстовой информации, которая известна этим двоим, но Следователю она не очевидна, но он это говорит, значит, имеет в виду. Вот такое выворачивание текста фактически наизнанку, оно дало результат, что было установлено действительно наличие вот этого умысла мошеннического. И Смотрите, получается, что ваш лингвистический анализ в процессе следственных действий и затем в процессе судебного следствия был принят как доказательство. Одно из. Одно из, да. да. Одно и из это это все в рамках процессуального кодекса, то есть здесь никаких возражений, скажем, адвокат мог бы сказать, ну знаете ли там. Ну это э, на э, усмотрение суда, судей. То суд без, может принять во внимание, это, или да. скаж, без объяснения причин как это сплошь и рядом бывает сказать, да нет, это мы не будем заслушать". Безусловно, экспертиза может быть отклонена. Да, да. Очень интересно ну и э, после того как вы этот роман написали я так понимаю что ну, в моем представлении должна начаться вторая часть детективной истории а именно продвижение молодой автор берет рукопись или там файл флешку с файлом да и и и вот прозвучало слово детективная история продвижения на самом деле здесь даже не стоит порез в каком-то смысле она и в каком-то смысле это, на самом деле, это, мне кажется, мне это представляется, вот с моей позиции автора, это представляется мистической историей. Почему? Потому что а, я действительно написала, опубликовалась в, здесь, в журнале «Казань», получила хорошие отзывы, все здорово. Что делать дальше? Эксмо мне казалось, там, как и АСТ, как и вообще любое московское большое издательство, ну, да, ну да. какой-то недосягаемой звездой. Там. Вот, я э, обратилась к литературному агенту. Мне посоветовали друзья, знакомые, э, что вот есть такой человек, который может тебе. И нат... Горяйного случая? Ирина Горюнова. Горюнова. Да, да, да, да. да, да, да, да, да, да вот да, эта да, дама. С ней работают некоторые из моих знакомых, yeah. но я yeah. просто yeah. в yeah. этом круге общаюсь, у меня есть и писатели, и драматурги. Вот. Я обратилась к ней, она посмотрела текст, дала еще какие-то свои соображения и указания, где что исправить, а дальше это происходит как такое вот, не знаю, отпускаешь она, текст, она вам сделала платную рецензию. Да. Вы попросили развернутую рецензию, соответственно, да. она берет за это пять-семь да, тысяч, Но безусловно, это, это да, работа. Да, это работа, конечно. Так-так, ну, так, хорошо, понятно. я то понял, есть, да. Вот. А, и, ну, это какие-то там не, не сумасшедшие деньги, то есть это, ну, в общем, нормально. И дальше, то есть, фактически она берет столько, сколько я беру за экспертизу текст. Это и была экспертиза текста. Сторнирована, как говорится, да, языком бухгалтеров. Точно. Так. А дальше твоя рукопись. Отправляется в издательство и начинается процесс, на который уже не может повлиять ни автор, ни литагент, практически никто, потому что рукопись начинает читаться людьми, которых ты не знаешь и э, отдаваться неким таргет-группам, э, которые будут читать и давать свои отзывы. То есть он размещается на сайтах всевозможных, он просто да, такой, Это бета тестировался вот. такое. А да. дальше это вот действительно как из, из цилиндра фокусника. Что достанут? Либо самого зайца, либо только уши от зайца. Но знаете, вот Ирина Горюнова, она ведь авторитетный достаточно агент, И при всем при том, я охотно верю, что все, что вы говорите, правда, но, как говорят, когда клянутся на Библию, клянусь говорить правду, но никто не говорит всю правду. Когда у вас есть литоген, тем более такой авторитетный литоген, все-таки, я думаю, в редакциях немножко быстрее, может быть, немножко внимательнее читают эту рукопись. То есть вы для них... Уже небезвестный там человек из Казани, Рязани или Новгорода. Вы вот, да, там Ирина ходит и говорит, узнаете, у нее такой потенциал. Вот все. Угу. Да? А тут, тут и да, и нет. Потому что, с одной стороны, действительно, издательство прислушивается к мнению литагента, потому что ну, но она профессионал. Действительно. Ну, конечно, Сколько да. рукописей через да. нее прошло, это одна сторона дела. С другой стороны, издательство хочет зарабатывать на авторе, и это тоже понятно. И просто потому, что литагент принес рукопись, никого они издавать не будут. Ну, естественно, если не видно профита, конечно, mm -hmm. конечно, это современная книга издания. но в общем, иначе бы они просто давно все прогорели. Конечно, да. И вот mm -hmm. а, переходим к экономической части. А, вы подписали контракт. Подписала. Более того, насколько я понимаю, вот у вас уже две книги. То есть вы подписались на некую серию. Угу. Вам грозит судьба Пелевина, который имеет многолетний контракт, в соответствии с которым обязан каждый год выдавать по роману, и он, по-моему, уже иссушил себя просто. Даниэль, вы не боитесь такой участи? Вы насколько на пять книг подписались уже? Ну я не Пелевин. Я имею в виду необходимость интенсивно работать, как на конвейере, выдавать за определенный период времени по роману. Тем более в таком Жанре какселлером. Интеллекту... Ну, да, или да, интеллектуальный да. бестселлер. В этой серии вы идете, что ли? Да. да. У, меня, у меня сейчас своя серия, вот Мы как раз занимаемся ее оформлением. Как, как вам придумали второго, для второго романа название Удар от точенным пером? Да. Ну, ну, ребята, я понимаю, что это коммерческая штука. Но... Ну, ладно, не, не будем придираться, но, конечно, название... Я уже от, отрыдала свое, <связь> увидев это суровое, название. Это выдает, конечно, хватку редакторов. Так вы подписались на три все-таки или на сколько романов? А, я подписываю на каждый роман отдельный контракт. А, то есть это не, не, не, не то, что вы сказали, все, серию? Серия, да, серия то запущена. То есть вот в этом дизайне э, она сейчас выходит... Так, хорошо. У вас заболел зуб. Или еще что-то пропало. Ну, не интерес какой-то. Да, нет, ну, конечно, да. а, mm -hmm. Что, санкции будут к вам какие-то применены, если вы не сдадите в срок очередной роман? Вот. Mm -hmm. Кстати, я вот этот момент-то не выяснила. А вот, да, между прочим, ну, та, договора. Смотрите, надо... Нет, у меня договора на каждую конкретную книгу, и я думаю, что эта серия просто, ну, например, там, я не знаю, что-то со мной случилось, ну, закрываются серии. Есть же там, например, такой автор, как там, Дарья Дезамбре, например. Она тоже как претендует на интеллектуальный бестселлер, и даже там написано, как Дэн Браун. Как, вот, как вы сказали? Дарь, Дезамбре? Дарья Дезамбре. Дезамбре. Вот. Она сейчас а, не выпускает книги. Настоящая фамилия у нее? Я не, не Нет? Я не знаю. Потому что чем, чем громче вот это вот Дезамбре, Нет. тем вот. больше вероятность, что там скрывается что? нормальная костромская Нет. девушка. Я не знаю. Нет, ну, девушка-то девушка наша. Девушка-то наша. Конечно. Вот. Но она как-то вот вышла сейчас. Она, у нее вышло определенное количество книг серии. А больше не выходит. И вот они продаются вот этим количеством, то есть вот так. Вот. Но когда я за заявлялась на серию, то, естественно, я себе отдавала отчет, что я напишу, например, там семь детективов, да, я -по представила их синопсисы. То есть это у вас уже готовы синопсисы, все вы сделали на все семь? Да. То есть вы уже знаете, в принципе, что будет как вот. Да, конечно, да, прекрасно. да. То есть вот те, которые я заявила, те, они, тут самая сложность даже не написать, а собрать материал. Потому да. что каждое расследование — это постановка научной проблемы, разрешение этой проблемы, там, средствами, понятными большинству читателей. Вот. А, соответственно, да, конечно, я бы не рискнула <с> делать иначе. <с> Слушайте, ну, вот, вот. Вы меня потрясаете, честное слово, да? <с> как, как, как это все возможно? У вас ог огромный запас фантазии, насколько я понимаю, да? Как говорил Фантазий, по фантазия фантазии в литературе, самое главное, если у тебя нет фантазии, ты ничего толком не напишешь. Подводя итог экономической части нашей беседы, я позволю себе вам и телезрителям процитировать. Я сделал выписку да, из этой вашей первой mm -hmm. книги. Она привлекла мое живое, как принято говорить, внимание. Вы пишете. Героиня ваша говорит, да, настоящий филолог должен в любое время дня и ночи уметь сочинить историю с любовным треугольником, убийством, большими деньгами, пальмами и красным авто с открытым верхом, чтобы в случае чего быть в состоянии увлечь собеседников любого нравственного и интеллектуального уровня, будь то школьники, престижной гимназии, их родители или заключенные колонии строгого режима, пишете вы. Говорит ваша героиня, извините. Продолжим. Ибо мало ли в какой жизни ситуации может оказаться настоящий филолог. И вообще, продолжает Виктория Берсеньева, Берсенева, да, героиня вашего романа, mm -hmm. текст – это улика. А преступление – один из способов монетизировать филологию в современном мире. По-моему, это блестяще. Спасибо. У меня вопрос. Монетизировать-то удалось? Ну вот, пока С... работаем С... над этим. Пока посмотрим, какие продажи. Первый тираж уже разошелся. У вас доля в продаж, ройалти вы получаете, ну, да. да, на угу. продаж. Угу. А, мне остается только пожелать вам удачи, Татьяна Сергеевна. Я, кстати, вашу фамилию правильно прошу. Шахматовый. Шахмату. Да. Здорово. Потому что шахмату это было как-то немножко не так. А шахмату в этом есть какая-то мощь, какая-то экзотика восточная, ну и так далее. Будем читать. Будем ждать. А вам, дорогие наши телезрители, я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии, в программе «Акцент» была восходящая звезда отечественной, а там, как карта ляжет, может быть, и не только отечественной детективной литературы, Татьяна Сергеевна. Шахматова, доцент, вообще-то доцент кафедры русского языка как иностранного, Института имени Толстого, Институт филологии и межкультурных коммуникаций имени Толстого, Казанского федерального университета. Читайте книги, будьте здоровы. Спасибо вам еще раз, Татьяна Сергеевна. И вам, уважаемые телезрители, до новых встреч.